Поздравляем с прохождением данного испытания. Вы прошли его чуть быстрее, чем самая медленная команда. Данное испытание было создано, чтобы понять, как люди проходят испытания в условиях ограниченной видимости. Результаты убедительны. Не очень хорошо. Удачи. черт такая что сюда привело Запуск системы модулей а... Возобновление производства модулей Привет, добро пожаловать в лабораторию. В этом коротком фильме мы узнаем, что происходит за кулицами науки, а еще странных, но замечательных модулей персональностей, благодаря которым этот комплекс работает. Что ж, садитесь поудобнее, возьмите себе попить и присоединяйтесь, и тогда вы встретите модулей. опять это история модуля по имени Стэнли. Стэнли или персональный модуль номер 427, работал в одной фирме, занимающей очень много места под землей. Работа персонального модуля 4.27 была проста. Он двигался по направляющему рельсу и дергал рычаги на стенке. Через свой мейнфрейм он получал указания, какие именно рычаги надо дергать, в каком порядке и как долго их тянуть. Этим персональный модуль 427 и занимался каждый день, каждого месяца, каждого года. И хотя некоторые могут посчитать эту работу слишком энергозатратной, Стэнли был будто создан для этой работы. Он был абсолютно как Глада в своем теле. В общем, Стэнли был счастлив. Но однажды произошло нечто примечательное. Нечто, что изменило Стэнли навсегда. Нечто, что он не... Стоп. С -с Сценарий кончился здесь. Но нельзя же так начинать и тут же заканчивать. Мне надо знать, что случилось. Аудитории надо знать, что случилось. Загадка. Таинственность. Что случилось со Стэнли? Неважно. Я расскажу свою историю. Со своим началом, серединой и концом. Это история о модуле рассказчике. Модуль рассказчик сидел перед своим микрофоном и читал сценарий. Режиссер говорил, что именно надо читать, в каком порядке и как. Внезапно, рассказчик узнал об ограниченном времени и заметил, что экран стал медленно затемня... нет, нет, не нет, стойте, нет, нет. Что ж, в прошлый раз ты хотел сказать, какова же все-таки твоя роль в нашем комплексе. Я хотел... А, да-да-да, а, Я подумал этот вопрос в течение 181 дня, 4367 часов, 262 055 минут и 1.527 миллиарда секунд. И я наконец-то подобрал описание своей роли, которое очень хорошо подойдет для вашей передачи. И это... Я образец. Образец. Да, да да да я считаю себя э, своенравным маяком, на который все другие модули будут ориентироваться. Э, огромная звезда, э, смысл всей жизни. Так, а ты подаешь какой пример? Ну, это, это очень очевидно, когда думаешь об этом, и, и я подаю... Эм... Эм... Эм... Я, я вам чуть позже отвечу. Так, слаги, ваша цель здесь только одна, и никакая больше. Стать безбашенными машинами для убийств, которыми вас придумали. Сейчас, я командую огонь, вы открываете огонь. Я командую огонь... Святой Джонсон, вы умеете исполнять команды? Эм, Сержант? Да, рядовой. Кажется, я не могу убивать. Хоу, посмотрите, у нас тут появился неженка. И знаешь что? Мы не любим неженок. Уберите его. Нет. Теперь у кого-то еще есть проблемы, которыми он бы хотел поделиться? Никого нет. В чем твоя неисправность, Железка? У тебя есть проблема, которой ты бы хотел поделиться? Э -э нет, сэр, все хорошо. Назови серийный номер. Т-86772601, сэр. Хорошо, рядовой Т-86772601. Я рекомендую тебе найти оболочку и вернуться в строй. Так, точно, сэр. О, святая детка, Карлэн. Это какая-то глупая шутка. Ты ведь даже не Турель! Я Турель! Где же твои пушки? Вольно, солдат! Когда прошлый наблюдатель куда-то пропасть, я был назначен новым наблюдателем за камерами отдыха. И людишками. <laughs> а, если серьезно, то он почти не оставит мне. Зачем ухаживает? И он сделал хорошая работа. Убили их всех. Хм. Всегда хотел узнать, что в холодильниках. Не буду лгать. Я думал о торте. То, что вы видите, это, <свот> это тестовый запуск новой серии тестов. <свот> это одна из самых старых деталей, что никогда не выходили на свет. Есть какие-то причины? <свот> да, есть причины. <свот> да, да, много причин. Забота о животных. Еще другие причины. <свот> <свот> причины. И что это? Э, ну, вы видите, тут есть камеры, заполненные водой, и вон, вон она. Ну, вы поняли, зачем? Ну, это ужасно. Ужасно круто. Акулы, акулы. Если бы модуль космоса видел это, я скучаю по нему. Я очень сильно люблю тесты. О, да, тесты. Тесты с акулами. Тесты с лазерами. Тесты с лазерами на Ау, да. За этой дверью в темном, глубоком и старом помещении лаборатории спит самый старый и мудрый модуль из когда-либо созданных. Всевидящее око. Стивен Хокинг от Мира Модули. меня от моего сна. Прошу прощения, мудрец. Что ты хочешь от меня узнать? Я... Э, ничего не хочу. Просто пришел посмотреть. Тогда мне нечего сказать. И я должен вернуться к своему сну. О, вообще, у меня есть вопрос. Хорошо. Спрашивай, дитя моё. И я приложу все свои усилия, чтобы ответить. Где здесь ближайший выход? Я очень долго шел сюда. Серьезно? Я размышлял о смысле всего существования целыми веками. Целые вселенные строились и разрушались в моих матрицах. И ты хочешь знать, где здесь ближайший выход? Да. Ну знаешь что я тебе не скажу Но отнюдь, если ты меня спросишь нечто испытывающее, нечто достойное моего разума. Ну что например? ну не знаю, что тебя ждет, как ты умрешь? В чем смысл жизни? Существует ли цифра 3 Нечто великое великая испытай меня невыносимый глупец, но я модуль фактов. Я уже знаю все, что только можно знать. Расскажи же, как такой карапуз, как ты, может содержать в себе знания бесконечности? Ности, Ности, Ности, Ности, Ности, Ности, насти, Большие SSD-диски? Они уже, конечно, не так хороши, как прежде. Oh, oh, oh. У меня есть right. вопрос. <гул> Ладно, задавай его. Рассмеши меня своим вопросом. В Is самом okay. ли деле really тортик ложь. Но вы же не сказали, где выход. Yes! Да so... вон, Джон. Чертова дверь с чертовой надписью выход. Oh. Спасибо. Да иди ты быстрее, жалкое существо. Я совершенно зря живу здесь. Простите, не могли бы вы ответить на пару простых вопросов? Воу, um. um. хватит, хватит. Окей, по-моему, мы нарушаем авторские права. Говорить с Службой Безопасности. Пожалуйста, не оставляйте кубы-компаньоны без присмотра в пределах экспериментального центра. Оставленные кубы будут уничтожены и, возможно, сожжены. Спасибо за внимание. Желаем прекрасного дня. Я обожаю свою работу. Меня зовут Чак. Я охраняю лабораторию. Моя работа — держать неавторизованных и нежелательных модулей подальше от мест, где их быть не должно. Как же вы выполняете свою работу? У меня есть рабочие методы. я понял. Да. Да, я говорю тебе, чувак. Ты просто улыбаешься и... И направляешься прямо в ад андроидов. Я даже слышал слухи о том, что она однажды изгнала двух модулей в космос. Ты знаешь, чего нам нужно больше? Дай угадаю. Космоса. Космос. А ради. Все верно. Я был там. Эй, парни, я, не мог не послушать ваш разговор насчет нее. Я подумал тут немного. Просто знаете, я с ней встречался, и она вовсе не такая, какой кажется. Хватит смеяться. Спасибо, чувак. Давно я так не спался. Это правда. Это очень не похоже на факт. Это правда. Были же времена. Это был самый лучший момент в жизни. Что дальше? <связать> <связать> я, я не люблю об этом долго думать, но, но я не говорил, что у нас ничего не получится. То есть она одна из самых красивых моделей у нас, но она не соответствовала моим стандартам. Она просто не выдержала моего совершенства. Я пытался игнорировать, но, но она просто не была такой хорошей. Она хотела меня обратно, как и другие, конечно, но почему-то потом перестала со мной говорить, и я месяцами ее не слышал. Частичка меня скучает по ней знаете. Наверное, однажды я дам ей еще один шанс. Почему в маске? Почему-то человек решил, что было бы хорошо создать модуль, которому нужен кислород для жизни. И я сейчас использую запасы кислорода. Я просто еще один модуль в бесконечном производственном цикле. А вы можете снять маску? Это будет очень больно. Для меня она привита хирургическим путем. Не могу понять предпоследнее слово. Странно. Его никто не понимает. Привет, я экспериментальный модуль юмора. Я очень взволнован. Все время. Что ж, что получится, если смешать экспериментальный модуль персональности и макинтош. Не могу представить. Apple модуль. <смех> <смех> О боже. Факт. Эта шутка ужасна. <смех> Я ее только и знаю. Я модуль юмора. Без какого-либо юмора. Помоги! Добро пожаловать в мастерскую. Я Вёрджил, модуль-ремонтник. Когда все камеры в порядке, я иду сюда, Чинись роботов. Вот этот парень, он эм, постоянный посетитель, также известен как Ключный. А стоит ли спрашивать почему? Можно сказать, что у него привычка эм, ломаться. Что ж, какая у тебя проблема сегодня? Ну, я решил проверить то, что я был создан летать, и это не сработало так хорошо. Все ищешь, нам? Да? Я очень близко, я я знаю. Так ты можешь починить мой глаз, верно? Да, это легко. Даже модуль, плохо знающий продвинутую электромеханическую инженерию, может это сделать. Хорошо. Ну, а это больно? Нет. Я только что отключил твои болевые протоколы. Здорово. Теперь просто замри. Все будет очень быстро, ты не заметишь. Шикотное. Это и вправду было не больно. Спасибо, Virgil. Опять ручка отваливается. Он часто так делает. В следующей серии встречайте модули. У нас есть патент на лаву. Серьезно? Ты идешь со мной, парень? У меня есть пушка антиэкспроприации с твоим именем. О, мне кажется, что испытуем мы уже сами, как на данный момент. Да-да, наши гели могут вас поднять. Наши гели заставят вас летать. Привет, красавчик.